Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видеоуроке я хочу показать вам, как добавить на шторку вот такие вот блестки. Именно этим мы с вами и будем заниматься. Для этого нам понадобится рамка, натюрморт, кисть вуаль и плагин Alien Skin. Все это вы найдете в дополнительных материалах к этому уроку. Я останавливаю нашу анимацию и приступим непосредственно к нашему уроку. Это я закрываю и начнем. Я открываю файл с рамкой. Файл «Открыть». Вот моя рамка. Открываю файл с натюрмортом файл открыть вот он. инструментом перемещения перетаскиваю натюрморт на слой с рамкой для этого зажимаю левую кнопку мыши и просто тяну вот этот слой сюда вот он у нас здесь появился этот документ мы можем закрыть натюрморт мы поставим под слой с рамкой я стою на слое с нутюрмортом, зажала левую кнопку мыши и перетаскиваю его вниз. Отпустила левую кнопку мыши. Можно немножечко уменьшить наш натюрморт. Для этого заходим в редактирование, трансформирование, масштабирование. Колесиком мышки подвигаем, чтобы лучше было видно. Зажимаем клавишу shift и немножечко уменьшаем, двигая за уголок. Подвинули. Вот так. Будет, наверное, лучше. Нажимаем клавишу Enter. Теперь на этот натюрморт с рамкой нам нужно добавить шторку. Становимся на слой с рамкой, добавляем новый слой, для этого кликаем левой кнопкой мыши по вот этой кнопке, которая называется создать новый слой. Вот у нас появился новый слой. Теперь нам нужно добавить сюда вуаль, которую мы будем анимировать блестками. Для этого нам нужно зайти в редактирование, управление наборами и добавить сюда кисти вуаль. Если открыть вот эту кнопочку, то вы можете увидеть, что сюда можно добавить образцы, градиенты, стили и еще много разных инструментов. В данном случае нам нужны кисти, поэтому мы остаемся здесь. Нажимаем кнопку загрузить. Ищем у себя на компьютере кисти Вуаль. У меня они вот здесь. И нажимаем кнопку загрузить. Теперь нажимаем кнопку готово. Теперь заходим в кисти, ищем здесь нужную нам кисть. Вот она у меня здесь. Немножечко уменьшим ее. Чуть больше надо сделать. Вот так. Приставляем ее вот сюда вот. И щелкаем левой кнопкой мыши. И видите, у нас кисть стала хорошо, но только мне не нравится я хочу чтобы она немножечко ниже была для этого заходим в редактирование трансформирование масштабирование и немножечко тянем вниз нашу кисть вот чтобы она перекрывала рамку и как бы выходила внизу за пределы рамки нажимаем клавишу enter если у вас здесь стоит другой цвет Перед тем, как брать кисть, вы можете взять пипетку, щелкнуть вот тут по понравившемуся вам слою. Я взяла вот здесь голубой. Вы можете взять любой с этого рисунка. Когда вы щелкнете левой кнопкой мыши по этому месту, то у вас появится голубой цвет. Могу еще раз продемонстрировать. Вот если я хочу, допустим, розовый, вот я щелкаю левой кнопкой мыши, у меня появился даже не розовый, а вот тот темно-красный, который внутри. Вот можно розовый взять. Видите, вот здесь меняется цвет. Именно этим цветом у вас и будет заливаться ваша шторка. Итак, шторку мы сделали. Теперь приступим к нашей анимации. Если у вас закрыто окно анимации, то вы можете найти его вот здесь. Окно. Анимация. Поставить вот здесь галочку. И у вас появится панель анимации. Теперь переходим сюда, стоим на слое с Вуалью. Дважды продублируем его. Для этого нажимаем на клавиатуре Ctrl-G. У нас появилось три дубля этого слоя. Верхние два мы отключаем, стоим на нижнем, заходим в фильтр, ищем фильтр Alien Skin и вот здесь третья вкладка сверху, нажимаем на нее. У нас выпало вот такое вот окошко. Здесь нам нужно настроить вот эти параметры. Самый верхний я возьму 009. Второй 0, третий троечку. здесь 0, 90 и 65. Вот с этими параметрами у нас будет первый слой нашей вали. Нажимаем клавишу ОК. Переходим на слой второй копия. Заходим в фильтр. Ищем наш фильтр, третья, сверху вкладка. Вот здесь снова меняем на 009. Все остальные параметры остаются те же. И нажимаем кнопку вот эту. Ок. Переходим на слой 2 копия 2. И делаем то же самое. Фильтр. Аленскин. Здесь 009. И кнопка вот это. Нажимаем ОК. OK. Теперь настроим нашу анимацию. Здесь выставим сразу время. Нажимаем левой кнопкой мыши и поставим 0,2 секунды и тут у нас должно стоять постоянно нажимаем первый слой верхний отключаем добавляем еще один слой этот отключаем нажимаем верхний добавляем еще один слой отключаем этот и самый верхний включаем а теперь давайте просмотрим что у нас получилось вот анимация наша работает. Бегают наши звездочки. То есть мы сделали то, что нам нужно было. Итак, в сегодняшнем видео уроке мы с вами научились делать блестки на буале. Нам осталось только сохранить наш на тюрьму. Для этого мы заходим в файл. Сохранить для веб и устройства. Вот здесь нажать кнопочку «Сохранить». И задать путь, где мы хотим видеть наш файл. Вот я его сохраняю. И он у нас совершенно готов. На этом наш видео урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч!